Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Лоу Цзефа, я представляю Международный Бизнес Колледж Корпорации Фохол. Сегодня я очень рад поделиться с вами простыми способами, которые помогут сделать вашу жизнь более здоровой и гармоничной. Быть здоровым и жить долго – цель абсолютно каждого из нас. Что нужно делать для того, чтобы быть здоровым? Вы сможете быстрее достичь здорового состояния организма, соблюдая главные принципы яншен психологии, питания и поведения. Исследование показывает, что иммунитет напрямую влияет на наше здоровье и физические кондиции. Сниженный иммунитет может привести к различным болезненным состояниям, например, простуде, гриппу аллергии и так далее. Первое, что нам нужно прежде всего понять, что такое иммунитет. Самое простое определение – это возможности или способности иммунной системы. С точки зрения медицинской литературы, иммунитет – это способность иммунной системы распознавать и защищать наш организм от всего чужеродного – бактерий, вирусов, микроорганизмов и так далее. Это также способность поддерживать баланс жизнедеятельности нашего организма. Иммунная система оказывает огромное влияние на наше здоровье. Иммунная система имеет три функции. Первая функция – защита организма от болезнетворных микробов, вирусов и бактерий. Вторая функция – распознавание чужеродных из собственных модифицированных клеток, а также удаление из организма антигенов и несущих их клеток. Третья функция иммунитета – поддержание постоянства внутренней среды организма. Давайте детально рассмотрим некоторые из них. Иммунная защита – это защита организма от воздействия болезнетворных микроорганизмов и антигенов. Специалисты традиционной китайской медицины считают, что присутствие правильной энергии ЦИ в организме защищает его от воздействия таких факторов, как влага, сырость, ветер и другие. Функция поддержания постоянства внутренней среды позволяет освободить организм от старых, дефектных и поврежденных клеток. Это происходит при нормальной работе иммунной системы. Патологические изменения в работе иммунной системы приводят к таким аутоиммунным заболеваниям, как ревматоидный артрит, красная волчанка и другие. Снижение иммунитета может привести к заражению верхних дыхательных путей, повышению вероятности онкологических заболеваний, например, опухоли молочной железы и яичников. И наоборот, избыточно повышенный иммунитет может привести к проблемам с кожным покровом, экземе, кожному зуду и так далее. Мы видим, что самое главное – это поддерживать баланс иммунной системы, не позволяя ей достигать крайних значений. Снижение иммунитета очень сильно вредит организму и может привести к заболеваниям дыхательной и пищеварительной системы, а также проблемам с соединительной тканью. При снижении иммунитета бактерии и вирусы могут заразить наши дыхательные пути. Наши ноздри напрямую связаны с легкими, поэтому легкие очень уязвимы перед вирусами и бактериями. Если мы находимся в закрытой комнате или плотно заполненном общественном транспорте, вирусы и бактерии могут проникнуть в бронхи и вызвать воспалительный процесс. Если его не остановить, то воспаление перекинется на легкие, поэтому воспаление бронхов называется воспалением верхних дыхательных путей, а воспаление легких нижних дыхательных путей. Кашель, мокрота, повышенная температура — это состояние, которое мы часто наблюдаем. Если иммунитет на достаточно высоком уровне то организм отлично сопротивляется болезнетворным бактериям и вирусам. Он активизирует различные виды клеток, которые активно борются и побеждают антиген. И наоборот, если иммунитет снижен, то человек может легко заразиться. Особенно это касается пожилых людей и детей. Им необходимо всегда поддерживать иммунитет на достаточном уровне. Сниженный иммунитет также приводит к заболеваниям пищеварительной системы. Болезнетворные антигены легко проникают в пищеварительный тракт и оказывают негативное воздействие. Это может вызвать острый гастроэнтерит, инфекционную диарею и дизентерию. Сопутствующие симптомы – повышенная температура, несварение желудка, вздутие живота. Перед приемом пищи, Обязательно мойте руки, обрабатывайте продукты перед приготовлением. Не употребляйте в пищу продукты, срок годности которых истек. Если иммунитет на достаточном уровне, организм легко справится с воздействием бактерий и вирусов. А если ослаблен, это может привести к серьезным последствиям. Кроме дыхания и пищеварения, состояние иммунитета оказывает влияние на состояние соединительной ткани. Дисбаланс иммунитета может привести к туберкулезу, ревматоидному артриту, болезни Шегрена и системным сбоям в работе организма. В медицинских кругах эти болезни считаются трудноизлечимыми. Снижение иммунитета также может привести и к более серьезным последствиям, например, онкологии и проблемам с артериальным давлением. Поэтому работа над состоянием иммунной системы – это то, что мы должны делать регулярно и ежедневно. Каковы причины снижения иммунитета? Их много. Первая причина – бодрствование в ночное время. Днем нужно работать, ночью отдыхать. Днем работает энергия Ян, а вечером энергия Инь. В зависимости от времени суток, движение ци и крови ускоряется или замедляется. Видим, что в современном мире многие люди не спят ночью. На часах уже давно заполночь, а они бодрствуют. Оптимальное время для погружения в состояние сна – это 11 вечера. Ведь с 23.00 начинает работать энергетический канал мочевого пузыря. А если мы не спим, то создаем дополнительную нагрузку на него. Он расположен у истоков 12 энергетических каналов, то есть его состояние влияет на остальные. Если не лечь спать вовремя, на следующий день человек чувствует себя разбитым и уставшим, у него нет настроения и снижается иммунитет. Если это войдет в привычку, а у многих это может длиться годами, это может привести к необратимым последствиям. Недавно я встретил одного партнера, который переехал жить в Новосибирск из Москвы. Он не смог адаптироваться к смене часового пояса и жил по московскому времени, поэтому чувствовал себя очень плохо. Именно поэтому я рекомендую вам ложиться спать до 11 вечера. Вторая причина снижения иммунитета – слишком сильное психологическое напряжение. Человеку свойственны эмоции – радость, печаль, осмысление. Они влияют на недостаточность ци, что может привести к общей слабости и упадку сил. Современная медицина считает, что длительное перенапряжение влияет на уровень выработки гормонов в организме. Например, изменение уровня адреналина и фитоэкстрогена влияет на работу нервной системы и снижает иммунитет. Иногда из-за одного события в жизни человек может за ночь посидеть. Это происходит из-за сильного перенапряжения, которое влияет на здоровье на физиологическом уровне и является следствием резкого снижения иммунитета. Причиной онкологии у многих больных является слишком сильное эмоциональное потрясение или перенапряжение. Поэтому в любом возрасте очень важно следить за своим эмоциональным фоном. Музыка, танец, каллиграфия и другие аспекты Яншен-психологии позволяют нам улучшить эмоции и настроение. Согласно исследованиям, психологические проблемы приводят к заболеваниям у 96% людей. Третья причина – чрезмерное переутомление, как физическое, так и эмоциональное. Работа должна чередоваться с отдыхом, только так наш организм может нормально восстановиться. Если нет достаточного восстановления, снижается иммунитет. Давайте своему организму время на восстановление. Четвертая причина. Хронические заболевания, которые неизменно приводят к снижению обменных процессов в организме. Прежде всего, изменяются показатели крови. Это приводит к гипертонии, гиперлипемии и гипергликемии. Обменные процессы напрямую взаимосвязаны с составом крови. Сбой в обменных процессах меняет состав крови и приводит к снижению иммунитета. Образуется замкнутый круг. Хронические заболевания приводят к снижению иммунитета, что, в свою очередь, приводит к увеличению количества хронических заболеваний. Чем больше болезней, тем слабее организм. Чем слабей, тем больше новых болезней. Пятая причина. Дисбаланс питательных веществ в организме из-за нарушения питания. Мы должны получать витамины, минералы, микроэлементы, белки, жиры и углеводы в определенной пропорции. Избыточное количество любой потребляемой пищи приводит к дисбалансу. Так же, как и недостаток витаминов и микроэлементов. Потребляемых вместе с пищей приводит к дисбалансу. Шестая причина. Недостаточность движения и спорта. Двигательная активность улучшает обменные процессы в организме. Даже во время отдыха наблюдается активная поступательная работа внутренних органов, например, биение сердца и движение крови по кровеносной системе. Плавание, велоспорт, теннис, командные подвижные игры – все это виды активности, которые улучшат работу иммунной системы. Как мы видим, на иммунитет влияет множество факторов. Нам нужно вовремя прислушиваться к своему организму и регулировать его состояние. Сейчас мы рассмотрим понятие иммунитета с точки зрения традиционной китайской медицины. Еще в древних медицинских трактатах Китая Например, в трактате желтого императора о внутреннем говорится, правильная ЦИ, наполняющая организм, защитит его от недугов. Достаточное количество здоровой энергии ЦИ отлично защищает наш организм от внешних факторов. Я приведу простой пример. После приема пищи в обед вы чувствуете усталость и хотите полежать на диване, чтобы отдохнуть. В комнате достаточно прохладно, поэтому вам обязательно нужно укрыться. Если вы это не сделаете, то ЦИ уйдет, а внешние факторы, такие как холод, ветер и влага, проникнут в организм. Крывшись, вы защитите себя и сохраните ЦИ в организме, который его защитит. Ци и кровь – это материальная основа иммунитета. Ци бывают разных видов. Например, первоначальная, защитная ци и так далее. Защитная ци находится на поверхности тела. Если ее недостаточно, то будут холодными руки и ноги. Лицо будет иметь белый или желтый оттенок. Будет ощущаться недостаток сил и энергии. Кровь дает энергию нашему организму несет в себе много кислорода и питает наши ткани. Недостаток или изменение состава крови, например, уменьшение количества эритроцитов или гемоглобина, уменьшает насыщение крови кислородом и, соответственно, влияет на работу внутренних орган, органов и снижает иммунитет. В традиционной китайской медицине восполнение ци и крови означает то же самое, что и укрепление иммунитета. Ци и кровь тесно связаны. Ци приводит в движение кровь, а кровь порождает Ци. Недостаток Ци ведет к изменениям в кровеносной системе и наоборот. Снижение Ци и крови, как материальной основы нашего тела, приводит к снижению иммунитета. Поэтому, Специалисты традиционной китайской медицины уделяют огромное внимание ци и крови. Снижение иммунитета, особенно в весенний период, приводит к гриппу, ОРВИ и аллергическим реакциям. Вирус гриппа проникает в организм и развивается там из-за низкого иммунитета. Если в классе один ученик заболел гриппом, он может заразить весь класс. Проявления у всех будут разные, но причина одна – слабый иммунитет. Если своевременно не обезвредить вирус, он может перерасти в бронхит или воспаление легких. Поэтому очень важно усиливать иммунитет, особенно в весенний период, когда вирусы и инфекции особенно активны. Особенно это касается детей и людей старшего возраста. Весенний период является переходным между зимним холодом и летним теплом. Иммунная система ослаблена и не адаптирована, поэтому подвержена вирусным атакам. весенний период у многих обостряются аллергические реакции. Это может быть аллергия на цветение растений и пыльцу, которая буквально наполняет воздух вокруг нас. Система иммунитета определяет ее как инородное тело и пытается обезвредить. Слабая иммунная система не способна противодействовать такому количеству инородных тел, что проявляется на коже в виде покраснений, зуда и других аллергических реакций. Смена рациона питания в весенний период также приводит к пищевой аллергии и проявляется у многих людей. Как улучшить иммунитет? Занимайтесь спортом, хорошо отдыхайте, соблюдайте распорядок дня, используйте ТИМ. Термотерапия, магнитотерапия и обильное потоотделение улучшают обменные процессы в организме. Клетки очищаются от токсинов, и повышается иммунитет. Также можно использовать ТИМ в сочетании с БЭМ, который активизирует движение энергии ЦИ по энергетическим каналам. ЦИ влияет на иммунитет, а БЭМ отлично стимулирует энергию ЦИ. Достаточное количество энергии ЦИ улучшает кровообращение. Органы получают достаточно кислорода и питательных веществ. Стоит забывать о продукции оздоровительного питания, например, эликсир Феникс, который уже больше 15 лет приносит здоровье и укрепляет иммунитет миллионов людей по всему миру. Капсулы линджи содержат полисахариды линджи, которые оказывают прямое влияние на иммунитет человека. Эликсир «Три драгоценности» также является незаменимым продуктом для укрепления иммунитета. Мы рекомендуем гармонично сочетать все вышепредложенные способы укрепления иммунитета. После ТИМ-сеанса вы можете выпить флакон эликсира и несколько капсул линджи. Во время сна используйте функциональный текстиль «ФОХОУ» а днем – фарадотерапевтические пояса и наколенники. Они обладают функцией длинноволнового инфракрасного излучения, которое положительно влияет на иммунитет. Синергия продукции ФОХОУ позволяет кратно усилить эффект каждого отдельного продукта, быстро укрепить иммунитет и поддержать его на достаточном уровне. В традиционной медицине Китая – а также в современной западной медицине, иммунитет – это краеугольный камень вашего здоровья и долголетия. Многие задают мне вопрос, что делать при повышенном уровне основных маркеров иммунитета. Тим сеансы в сочетании с эликсиром «Феникс» позволяют сбалансировать работу иммунной системы. Если в вашей семье есть люди преклонного возраста и дети, Используйте вышеперечисленные способы, но никогда не забывайте о собственном здоровье. Повышенные физические и умственные нагрузки, стрессы, хроническое недосыпание даже для физически здорового человека в рассвете сил могут привести к снижению иммунитета и появлению болезней. Крепкий иммунитет позволяет справиться не только с простудой, гриппом и аллергии, но и помогает снизить вероятность проявления хронических заболеваний и замедляет процессы старения. Я желаю вам всегда оставаться здоровыми, бодрыми и энергичными благодаря крепкому иммунитету.